У него душунка меньше грамма. Никому не мог ее продать и решил дойти тогда до храма. Там сменять ее на благодать. И, идя дорогой незнакомой, он пути решил заночевать. Подойдя в лесу к избе огромной, предложили там ему кровать. Перед сном попарился он в банке, чарку полную крепкую принял. И, прильнув в груди какой-то маньки, рейс свою подлющую начал. Все равно, мол, расплатиться нечем. Чувствую, до да Бога не дойду. А не здесь ли проживает нечисть? Что-то ее как-то не найду. Нечисть и трава отвечала. Пей, дружок, да с девками греши. Отдохни с дороги ты сначала, а затем с продажей решим. С девками он кроликом грешил. Даже с нечистью одной буянил. Бочку медовухи не допил, а проснулся он один в бурьяне. Глядь! Избыв в помине нет, да давно закончилась дорога, с бадуна мил весь белый свет, видно не дойти ему до Бога. Шарил по карманам, он искал наизнанку в дырах рубашонку, или пропил ее, или потерял мелкую свою душонку, Закручинился почти до слез. И к чему мне нужен был загул, и какой же черт меня принес, и к чему я нечисть помянул. Ведь да по горам, да по долам сам себе я потихоньку топал, Думал, попаду на утро в храм, душу я заранее заштопал. Да не чтобы пить, блудить, чтобы обменять на благодать, Как же без душонки дальше жить? Начал на весь лес он горевать. взбыл он над бедою, на весь лес, до конца сумев все осознать, Ангел тут с небес к нему до слез. Мол, кончай, засранец, горевать. Вот тебе, мужик, от бога в дар, не душенка, прям такие душище, ты же еще же, батенька, не стар. Так что не греши больше, дружище, быстренько да скоренько женись. Нарожай, детишек, по палатям в храм ходим, с дарами там не жмись, на дух, не ногою, чтоб больше к татям. Так сказал, не отвалил наверх. Мужику, сказавший только с Богом. Вот не зря же шел, какой успех! Благодатью кончилась дорога. Оглянулся он назад, и глядь. Это же изба как тут стоит, вывеска, скупаем благодать. Сатана мол сам вас приютить. На душе так стало тяжело, будто непосильный крест. Эх, мужик, вздохнул, не повезло, то, что свят не вывел с этих мест. И пошел он душу продавать, блуд вести и медовуху пить. Нечего на Бога нам пенять, коль не можем грех мы обойтить. Мужики, вы взвешиваете души, но на честных только что в бесах. Пусть чертей в аду там жаба душит. Встретимся с тобой на небесах.